Здравствуйте! Сегодня мы снимаем еще один ролик о применении оборудования Робот Куб к различным кухням. Сегодня будем готовить восточную кухню и начнем с приготовления мант. Манты у нас будут с тыквой и говядиной. Начнем приготовление мант мы с замеса теста. Кто еще не знает, вот эта маленькая машинка, кутер, с помощью вот этого ножа, который рубит все, что можно... В том числе замешивает любой вид теста. Когда мы говорим о пресном тесте, это замечательно происходит, быстро, 30 секунд. Даже вот в такой небольшой машине у меня где-то до 900 грамм теста будет готово. Рецептов теста для мант много, вы можете использовать любой. Главное, что нужно помнить, тесто замешивается очень быстро. Мука, вода, немного соли, яйцо и 30 секунд времени. Приблизительно через 30 секунд наше тесто собирается вот в такой комок. Теперь даем тесту отдохнуть 20-30 минут, мы не будем его трогать, и займемся начинкой. Гладкий нож, который я использую, он универсален, им можно делать все. Для того, чтобы поддерживать его остроту, в комплекте идет брусочек. Это можно делать любым брусочком и э, подтачивать лезвие перед использованием. Для начала нужно будет измельчить лук. То, что зачастую стараются делать кубиками, в кутере можно делать очень быстро и рубить лук мелко. Добавлю небольшое количество кинзы и пробью лук предварительно для того, чтобы в фарш не попадались крупные кусочки лука. Для сочности можно добавить курдюк. Рубленный лук позволяет измельчать мясо более эффективно. Здесь я буду использовать пульсовый режим. Для того, чтобы рубить мясо крупно, загрузка чаши должна быть не более половины объема. Обратите внимание на структуру фарша. Здесь крупно рубленые кусочки. Наш крупно рубленый фарш готов. Кутер в этом плане очень удобен, особенно кутер RobotCube, даже такая маленькая модель, как R2. Вот такой объем я могу приготовить буквально в течение минуты. Но я вам обещал, что манты у нас будут с тыквой, поэтому следующим действием мы используем овощерезку для нарезания тыквы кубиком. Всегда э, при приготовлении мант э, хочется, чтобы кубики тыквы были максимально маленькими. Здесь это возможно. Самый маленький размер для этой овощерезки – кубик 5 мм. Это как клеточки в тетради. Остается только смешать э, фарш с тыквой, добавить специи, я буду использовать зиру и черный перец, и соль. После нарезки таких мелких кубиков, наверное, самая сложная задача – это очистить нашу решетку, где всегда остается какое-то небольшое количество продукта. Для того, чтобы не причинять ущерб ножам, существует э, комплект для очистки решеток. Я устанавливаю э, нож кверх ногами, то есть режущая часть у меня снизу. Оставшиеся кубики, торчащие, я убираю. И теперь достаточно просто вычистить эту решетку, попадая одновременно в десяток ячеек. Центральный зуб выступает в роли направляющей, поэтому не нужно прицеливаться одновременно в 10 ячеек, достаточно попасть в одну. И теперь есть буквально несколько ячеек, куда я не смогу достать с помощью основного инструмента, и где вычищение можно сделать с помощью вот этого металлического штырька на шпателе. Теперь можно промыть диск под струей воды и повесить на штатное крепление. А сейчас э, я использую овощерезку для нарезки салата очечук. Популярный салат состоит из э, базовых ингредиентов – лук, помидоры и дополнительных ингредиентов. Это могут быть и болгарские перцы, и огурец. Рецепты бывают разные. Главное, что нарезка должна быть тоненькая и изящная. Для тонкой нарезки лука я использую тонкий слайсер 1 мм. И буду укладывать лук в один слой для того, чтобы э, нарезка была максимально аккуратной. Часть нарезанного лука я отложу в сторону. Я использую его для пассеровки и приготовления салата «Ташкент». А в эту гастроемкость э, продолжу нарезать следующие продукты. Не меняя нож, используя слайсер 1 мм, э, буду нарезать болгарский перец точно так же тоненько. И вставлять его буду трубку для длинных овощей, чтобы от первого до последнего кусочка перец нарезался красиво. Для нарезки помидора я использую более крупный слайсер, в данном случае 4 мм. Наш очичок готов, это салат, который практически всегда идет гарниром к плову, к мясным блюдам, поэтому нужен в большом количестве и делается в заготовке. Следующий салат, который мы приготовим, будет популярный салат ташкент. Лук, который предварительно уже порезан полукольцами для предыдущего салата, здесь будет пассерован. Говядина или телятина, вареные, нарезаны соломкой, это сделано вручную, и Самое главное – нарезка зеленой редьки аккуратной, красивой соломочкой. Для этого я использую соломку для корейской морковки размером 2,5 на 2,5 мм. Салат «Ташкент» готов. Остается заправить его майонезом. Майонез я приготовлю домашний. Использую для этого тот же самый кутер. Для приготовления майонеза, как обычно, я использую желтки, горчицу, соль, сахар, лимонный сок. Салат «Ташкент» готов к подаче. Еще один пример, который имеет отношение к восточной кухне или кухне Кавказа, что зачастую присутствует в меню чайханы, я буду готовить кутабы. То есть, лепешки из пресного теста с начинкой из рубленой зелени с сыром. Тесто для кутабов подразумевает муку, воду, растительное масло и соль. И наше тесто, небольшое количество, моментально готово. Следующим шагом я приготовлю рубленую начинку из зелени и сыра сулугуни. Обычно для измельчения зелени рекомендуется мелкозубчатый нож. Забрасываю сулугуни. Зелень может быть самая разная. Здесь э, будет использоваться укроп, петрушка, кинза, шпинат. И давайте посмотрим на результат. Не могу обойти вниманием еще э, одно наипопулярнейшее блюдо восточной кухни – это плов. Оборудование RobotCube «Овощерезка» позволяет нарезать самый трудоемкий ингредиент, самый необходимый – это морковь соломкой. Для этого у нас используется э, нож для картофеля фри сечением 8 на 8 миллиметров. Ну что ж, друзья, давайте подводить итоги. Сегодня мы в полной мере использовали функционал овощерезки и кутера, применительно к блюдам, типичным для чайханы. Мы приготовили манты. Для этого замесили тесто и порубили фарш в кутере. Манты у нас не простые, а с тыквой. Приготовили два популярных салата – очичук и салат ташкент. Приготовили кутабы, как вариант закуски. И сделали заготовку моркови, нарезали ее таким образом, как это популярно при приготовлении плова. Давайте продолжать экспериментировать вместе с техникой Роботкуб.